Ну блин, почему ты упал? А он там тоже, да? Ну, обычно как-то. Ничья, ничья. Я думаю, перемотка будет такая. Бум-бум-бум. Давайте тогда еще. Драгоноид. Ну, прояснись, Бакуган в бой. Драгон, Бакуга. на поле. Отлично, а он тоже, блин, он что на поле! Вперёд, Баррис Есть! Ну, это хорошо. Ух ты, неплохо, Дэн. Откуда ты научился? Вот так вот, значит, Бакуган в бой. Бакуган на поле. Урон тебе. Ну что ж, победа, отлично. Победили 775 опытов и уже восьмой девятый уровень. Ох ты, смотрите. Нелюс, 300G силы. Ну, нам не нужны пайрусы. Нам, конечно, тяжелее, ну и ладно. Зато будут враги тяжелые. Поле открыть. Открываем поли игры. Карту ворот. Ворот. На поле. И плохую карту ворот на поле. Ну что ж, давай-ка, Таур. Блин, у него уровень всего еще 300G. Вау. На 300G. Вот лишь бы он не попал. Пожалуйста, не попадай. Ай-яй-яй-яй. Он не попал. Так, так, так. Ух, а я бы испугался. Что? А, это минус. Это плюс, точнее. Я думаю, это минус. Ну что ж, Пайрс, Бакуган, бой. Драго, на поле. Да. Бакуган, на поле. Это Блин, я чувствую поражение. Драгон, давай. Карта ворот открыть. Силовая атака. Два, давай, давай драга. Блин, не хватило. Надо карту способности улучшить на максимум. Блин, а он сильный игрок. Ладно. Синдос, давай, держись. У него уровень силы тоже выше. Они приходят на Блин, он тут, конечно, нам урон сделал. Это плохо. Блин, блин, блин. У него уровень силы 300G больше, чем у нас. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Отлично, он попал на мину. Это карта ворот. Карта ворот открыть. Способность регенерация и атака. Есть, мы победили. Вот если у нас 200. Он всегда у нас выше. На уровне силы там 300, 200. Ну и 100 бывает. Вот так тебе я. Зато твой Бакуган не раскрывается. Серия 2. Надо уже затягивать, Драгу. Давай. Эй, карту ворот открыть. Способность активировать. 240, получай. Ха, это мало. Масато, ты неожиданно достаешь. Ну ладно, Бакуган в бой. Бакуган на поле. Вау, Бакуган в бой. В Бакуган на поле. Пойду, тоже Бакуган. А, это серия 3. Точно нажимаем очень много раз на кнопки. Давайте. Хопа на хопа, нахопа, -на, -на. Мне что-то я как-то не нажимаю на них. Так, так, так, так, так, так, так, так. 355. Я максимум набирал вне видео 560. Так, так, так, так, так, давай, давай. Отлично. Победа за нами. Массатом. Проигрывает. Победитель Дэн, отлично. Мы поб... Ух ты, уровень 10. Так что у нас такое? Ничего тут. Призыва А, ну да, есть один человек. Полковник туп. Вызываю тебя на бой. Так, думайте, нам этого хватит. Потом после офих у нас будет там 2, 12. Гидроуса. Открывается на уровне 13. Вот его тоже нужно взять на 200, 20 100. Вот тебя вот. Макса А то мы будем проигрывать вот так вот. Ну что ж, поле игры открыть. А Я уровень силы мощным, поэтому именно туда отцелится. Бакуган в бой. А е. Я попал на него карту. Спасибо, я тебе Хорошо, Бакуган в бой. Драгон. На поле. Ё да, есть, я а он там на поле. Я он там охнулся. Это мыслит. драгон не на что ни вкладываем. Так ты монстр. Ты офигельный сильный. Ладно, давай, там. Макс в бой. Макс на поле. Отлично, просто снайперский. Один минут, какой у меня багуган был. Какого он запускал? Серия 3. Точно, кнопочки. Нажимаем очень мало раз и побеждаем. его. Нет, и больше. так 500, 500. рекорд. 630. 630. Просто на удачу. Хопано, смотри. 150, слышь ли? Что это такое? Крафт и блок, блин, уровень силы 350G. Ден пока что выигрывает. А отлично покупать. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Макситалор. А знаете, мне нравится за макситава. Мы с ним подружились, подружили, настоящие. Ну что, способность активировать. Плюс 150G силы. Минус 250. Ха, это мало. Так ты мне достал? Полковник. Труп. Ага, драго, давай-ка, Бакуган в бой. заканчивай, драго. Окей, Ден. Бакуган на поле. Ну, балган паух. Я не знаю, что сексин. Полковника, мы уйдем, вот с вами. Полковник. Мы тебя выигрываем. И выиграем. Победитель, Дэн. Отлично. Мы победили. Это-та-та-так, один из уровень, или же нет? Блин, ну жалко, я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути? Кто пожалеет? Ха! Скажи мне, пожалуйста, Дэн, а зачем ты ведешься? Или ты просто любишь Бакуганов? Забей за свободу Бакуганов. нужно спасти. от плохих, как ты? В смысле? Я это ничего плохого не делал. Так, карта уродным и карта в родным полем. Макс товар, гидроуз. Бакуган. бой. Макс Тутаварным полем. есть, попали. Ух ты, неплохо. Мой Бакуган не попал. Вот так тебе и нужен. Так вот, хард способность активировать. Ха, это еще маловато, да блин. Как-то бесконечно. Уровень СЮ 950. Уровень СЮ 950. Акуган войс. Акуган на поле. <мес> Макс Сатава, да? А, нет, это Финдоус. Ладно, вот тебе я. 250. Победитель Отлично, мы победили. Невероятно. Невероятно. 70, Это офигенно. Вау, но снова Акуган появился. Эхатрикс, Вентус. И болтом, блоу. Ух ты! Кракелус, хаос, 400 же силы. Это, конечно, невероятно. Но мы таких не возьмем, на спайрусы. Так, значит, мы можем, конечно, взять м... Бакугир, тем бакуганом и мы станем намного сильнее. давайте -ка. с кем там сражаться? Чайно, ну давай с тобой еще. Поле игры открыть. Ха, смотри-пи, ну, а я уже подготовилась и точно тебя вырублю. Посмотрим, каждого рода поле. Давай-ка, Макс а от побеждай. Конечно, конечно, они у России больше. Ух ты, а он мощный, он быстрый. Но он прям охнулся. Ох Получай урон. Стоп. А, да ладно, это маловато, 950. Хорошо, Драгон. Я раздал Гатриона. Бакуган в бой, Бакуган на поле. Отличный снайпер. Такие удары, Драгон, спасибо большое тебе. Ну что ж, коварту ворот открыть. Именно Драгоноид. Ваа, -а -а. ну это маловато. Я знаю, что есть еще сила мощнее, на 600-ку. Это у нас было мощно. Финдос, Бакуган в бой. Вот, давай, Бакуган на поле. Вот, давай, есть. Третий бой начинается. Командная битва. Бакупает. Нажимаем, поет. Нажимаем,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 что за бакуган? СМСО от силы уровня. Ух ты, они еще раскрываются. Так, другие фракции. Ну, я... Это, наверное, новенькие. То есть, наверное, многовато. Как думаете, ты у Ух ты. 300 Другие фракции. То есть, ты тоже драгон в Покажи мне, да, ясненько. Пояснением И достижение. 12 ранг. Получим, получим. Ну что ж, всем хорошим праздник просмотра. Всем удачи и пока. Также подписывайтесь на мой канал всем время за макс риск вот значит смотрите-ка шлака рандомный если вы полюбили оригинальные игры по баку гана за тактику забудьте в этой игре забудьте про тактику там все на рандоме оставить вас выиграть в этой игре это рандомный баку сота да это правда конечно и мы с вами уже четвертую серию запишем сегодня с вами бои скучные если в классике была огроменная арена, где можно собрать бонусы и G-силы, а тут так таких да, то тут нет их. Так, у нас тут запускается игра. Я ее прям спущу. Может быть, одну серию. Кстати, у нас камера. Нажимаем отмена. Да, мы знаем, но ну, проверено. Отлично, давай, давай, давай, вернемся. 2021-21 апреля. Но ну, обновление в 2020 году. Вступая в бой, сражаясь так. Вот, различные исправления, коррек, Понятно, а, коррептакция. Э, ладно, пойдем, значит, в бой. Ну, блин, ну почему? Только черный экран. Я так бы не хотел его. Во-во, это компания. Загрузка. Вот тут как-то я не умею управлять. Эй, а где картинка? Эй, дождитесь. Я за пиццу, дайте нормальный обзор сделать. разработчики да. <coughs> ну, в общем-то... Там есть... Там нет карты способности. Другой он просто кидаешь. Они превращаются. Как правильно кинешь на лад? еще нужно правильно попасть. В принципе можно всякую победить, блин, на это не смешно. Хм, нажму. Раз два. Это мой сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Угу угу. Да да да.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 Айбровый, четвертый, Аквас, пятый, Даркус, шестой, и Хаос. Да неужели седьмой? Три, пока что три бока, Напиши комментарии, сколько их уже? Четыре, пять, шесть, Даркус, семь, по-любому уже семь. готова вот готово ой наконец-то сто ли блин не заходи и два сразу играть я бы докажу что ты самый сильный бакуган браво бакуган браво баку баку браво а, баку браво это он бакуган Таизи, блин. Первый уровень, блин. 200G, 100 Мака Тауэра против Драгоноида. Всё. Как у Победа за мной. 500. Так, у него ищет 100, 100 и 200. Равные силы. Одинаково. Бакугану. Только тут на или попасть правильно. Бакуган в бой, Бакуган в поле. И просто, наверное, мастер. Еще лагает, конечно. Серия x 2 Попадаешь два раза, получается у два раза больше чего-то по по и последний бой давайте 100 g плюс еще это преимущество чайно трокс макатавр бой макатавр наполен 100 g и когда 3x то у нас будет больше g сил там еще 3x запасная штука вот она Ч, блин, мисс, мисс 50? Победа! Хотите, хотите продолжение лайк подпискам? Мы победили. Давайте сильный соперник. Я уже сто лет играл. Один год назад. Один год назад, как сто лет? А, дорогой в конце, да? Я думаю так сойдет. А в середине будет. 50 лева, а там сколько-то будет. Ну, а если будет на голокоза, то, конечно, будет, а пока нет. Вау, у меня ракус первый. Ладно, у нас неправильный ход. Ну, ладно. Постараюсь как-то врать. Так, давай тут. Угу. Бакуган, бап... бой Бакуган на поле. Ой-ой, мне кернет их, слушайте, он попал Бакуганом. Что, GCO. Ха. Меня он победил, прикиньте. Показатель Джесила 300G. Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. Бакуган, бой, Драго! На поле, уааа! Показатель Сил Джесил увеличен. У меня тоже 2Х, он умеет играть, чем первой чайная. Потому что показалось сопернику насколько я способен, да? Ха, понял. 285 G-сила. чайно показать G-сила 165. Больше данных нет. но ну и отлично. Бакуган! В бой! Бакуган! На поле! О, на мину попал. Я буду 25 же все там ничего нет, только минус. О. Я думаю, что у меня тоже такой будет. У меня только такой будет. 300G. Да, от, про от, от, от, от, от, сначала, да. О, бонус. У него 375. Он тоже? А, он сильный, кстати. В конце я подался, и он 2 сил больше. То есть уже соперник сильный. Вон, молодцы разработчики. Да. А те, кто не умеет играть, хай смотри ролики, чтобы узнать, как побеждать. Тракус. Гайд. Показываю гайд. Как побеждать. Так, ну Давайте. Нормально, 500 G сил, это просто мощно. Так. Поле игры открыть. Блин, я случайно. Хаулор, Хаулор бой. халор на поле. Мы столкнулись с ним. 100 G сил, больше денег нет. Ничьё? не больше силы драгонод и трокс ган в бой драгоноид на поле трокс на поле показатель g силы одинаковый. больше данных нет нормально нормальный соперник везет или не везет Ничья. нормальный второй бой. третий бой нарумить сто процентов. трокс против Акадавра. отстал Покуган бой. Трокс, на поле. вот на поле. Бам, давай. А, твой пуган не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше урона закончится в катку, да? Ну, отлично, в принципе. Есть, 45. Блин. 445. Блин, еще 5G осталось.